Таким кирпичным цветом Набираем И тряпку еще размазать? Да, натереть Не просто размазать, а натереть да. То есть слой должен быть такой, чтобы он не лез Когда ты будешь сверху накладывать Поняла, зачем натирать? Чтоб он не лез. Чтоб он был, тонированность была, но чтоб не лезла. Вот. А ты и Не белила, да. Там есть такая краска, английская красная. Вот ее в разбеле и можно плюс немножко корич коричневый да Ты будешь повторять идею, да? Ты видишь, лежачей кистью работаю, угу. да? Лежачей и как бы с некоторой небрежностью, да? В зелень, смотри, синий кладу, синий, фиолетовый. Вообще яркая такая, сочи, замечательно. Смотри, в зелень кладу, фиолетовый, ты видишь? Ты видишь, вода колоннами, да, отражение имеет, колоннами такими. Да, вот и на речке тоже так. И а это уже над водой. Я замечаю, она всегда вот такое. Поэтому вот направление повенено. Прозрачно кладу. Смотри, все-таки не закрашиваю холст полностью. Если в отражении клал нарочито по, по горизонтали, да, то здесь мигательно и здесь колоннами, а здесь такую стихию укладок зелени над водой. Пересчет пятен делаю. Не прорисовываю сразу линейный рисунок, да? а вот создаю пересчет основных пятен. Краски немного, поэтому неточность, которая может возникнуть в процессе, не пугает. Место расположения головы чуть хочет коснуться середины и уходит вправо. В этом месте хочет коснуться и практически сама головочка, практически посередине. Само личико вот так вот посередине. И любят густую краску, поэтому плотно можно закладывать, создавая выгодную фактуру. Белому, будучи он на свету, да, я снабжаю его охристым, охрой желтой, для того, чтобы он солнечно, солнечно звучал. То есть не холодным белым, а с охрой желтой. Ну или с какими-то желтыми оттенками. Потому что без желтого с седой белый он прозвучит как как не солнечный а когда можно будет укладывать вот этими штрихами смотри вот... светлые партии ты наполняешь уже штриховательно К изумрудной добавляю краплак красный. И появляется такой густой чернявый цвет, но наполненный цветом. То есть, хоть и несмотря на свою чернявость. Четыре ритмы мозгов. потоки прямо, стаи, потоки. Игорь, а вот на 50 на 70 вообще будет изысканно, да, помельче, если вот эти мозги делать, да? Да, но все-таки иногда на 50 на 70 трудно размахнуться. Вообще. Трудно тем, что негде размахнуться. Ну, такие тоже хорошие, но ну, вот я представляю, что если помельцы, то я не остается этот каркас красного, грязновато-красного кирпичного цвета и он помогает гармонизировать все. Опять же, как потоки э, толкотня мазочков, как потоки прям стайки рыбок, создают ритм. Причем отсюда композиционно выгодно, чтобы э, ритмы попадали вот в диагональную композицию. А ну, чтобы заставляли работать центр.